Добрый вечер! По рекомендации своей знакомой, очень хорошей, я попала к Олегу Гудвину на обучение Али Хиджамы. Вот. Получила очень массу новых эмоций, много информации получила. Очень-очень мне было приятно и очень интересно. Советую всем-всем пройти это обучение и помогать людям чтобы они, в общем-то, не болели. Вот. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Да, кстати, по поводу альхиджамы. Это, это, господи, кровоиспускание с банками связано. Ничего такого страшного нету. Поначалу было страшно именно вот эти вот порезы делать. Но Олег Гудли нам показал сначала на банане. Вот. Потом, потом вроде бы ничего, мы поняли так процесс этот и сами друг на друге попробовали. Действительно, это не страшно. Вот. В целом, в общем, ну, очень-очень понравилось. Так что я восхищена, я в восторге и надеюсь, чтобы у меня были тоже много-много клиентов. Все, всем пока-пока, спасибо.